Добрый день дорогие друзья. Меня зовут Артемов Алексей, мне 48 лет, я из Севастополя. У меня есть свой магазин израильской косметики, который физический магазин находится. И как я думал, есть интернет-магазин. Есть сайт, интернет-магазин, но он сделан очень давно, и он старый, и мне давно стояла задача, мне стала его переделать. И... и... Я не знал, как к этой проблеме подступить. Я общался очень много со специалистами, ну или как-то не казалось, со специалистами в этой области. И очень трудно было находить взаимопонимание. Потому что мне люди говорили какие-то фразы, называли какие-то цифры, которых я не разбирался, не понимал и не знал, сколько это стоит и как это делается. И поэтому я решил для себя, что в эту, в эту проблематику нужно вникнуть и хотя бы знать, о чем договариваться с людьми, со специалистами. И у меня была такая цель, почему я занялся изучением интернет-маркетинга. То есть мне нужно было в эту тему вникнуть, чтобы знать, о чем говорить со специалистами. Для меня очень важны были специалисты, которые молодые, и в то же время уже делающие определенные большие шаги в этом бизнесе. Это те люди, на которых всегда ориентируюсь и у которых учусь. Поговорив со специалистом, вот с у в... У меня возникло доверие к ней, и поэтому я заключил соглашение и стал ходить, записался на курсы и стал их регулярно посещать. Курсы трехмесячные, для меня это было очень сложно, потому что я по, скажем, по компьютерному отрасли, скажем так, я, небольшие знания, просто я пользователь средней руки, пользователь средний, поэтому мне приходилось изучать и... Интернет-маркетинг в то же время как, как работает просто с компьютером и с некоторыми, с некоторыми программами. Приходилось изучать это уже в процессе уроков, но дорога оселит идущий, постепенно все это по кусочку по кусочку все это делалось, делалось. я очень благодарен Даре за терпение. Я очень, очень доволен курсами, не все я сделал, я плохой ученик, я все, не все далеко сделал то, что запланировано, но по итогу, по итогу, у меня есть сейчас уже страница ВКонтакте, которая... Стала продавать. Да, есть страница ВКонтакте. И сейчас мне дальше стоит задача работать на, на, этой, на этой странице и делать новый, новый интернет-модель. Я теперь понял, что вот, раньше у меня был он плохой, не такой, не так. И как нужно его делать по правилам. И кое-что я могу делать сам. И кое-что я большую часть я буду делать, конечно, со специалистами-профессионалами. Но я сейчас уже буду знать, о чем с ними разговаривать, о чем договариваться. И как это делать правильно. Очень важно для меня было найти хотя бы какое-то понимание этой проблемы и как в этом бизнесе делать правильные вещи, действовать по определенным правилам, чтобы добиться результата. Если кто-то хочет продвинуться в интернет-маркетинге, очень рекомендую курсы школы Вандерланд. Меня зовут Зинаида. Я э, работаю в интернет-магазине. Пришла на курс.. Э, интернет-маркетинга для изучения, как продвигать сайт. В процессе обучения я, науч... ну, я научилась разбираться, как работает сайт, как его продвигать, что можно продавать не только через сайт, можно продавать и на YouTube, через контакт. Планирую в будущем заняться интернет-маркетингом, точно еще не выбрала. Конкретно чем? Из, из направлений, да. Курсы мне понравились, потому что, во-первых, была суббота у меня. Не все курсы работают по субботам, подстраиваются под клиентов. И мне очень понравилось, очень качественно. И мне понравилось на курсах, потому что, во-первых, под было видно, что люди занимаются в этой сфере, знают, о чем говорят. Потому...